Улыбки улыбке женской вся душа, Она корит или призывает, Ласкает друга не спеша, И на любовь благословляет. Улыбка нежности и полет, И заслужить ее не просто, Не потому, что ты не тот, Душа твоя, другого роста. Улыбка женская душа В миры иные приглашает, И гордо крыльями шурша К звезде далекой поднимает. Улыбка. Страстная мечта, Творца великое участие И первозданная чистота, Улыбки той